Старый схимник с Никон. И... Я благодарю, что вы подключились к нашему стриму? Для нас это тоже очень важно. Что вот первые выпуски, и вы вместе с нами, владыка, давайте тогда сразу к делу. Скажите: а нужно ли нам бояться этой всеобщей вакцинации? Есть ли тут какие-то духовные проблемы? Но вакцины всегда вызывали некие страхи. Но тут ничего не поделаешь. Это, это, к сожалению, будет сопутствовать медицине всегда. Что касается моего личного отношения, то я еще в августе попросил сделать себе прививку, была возможность. И... Сейчас, во всяком случае, как врачи говорят, какой-то серьезный, серьезный шанс того, что можно спокойно работать, общаться с людьми у меня есть. Хотя это не стопроцентная гарантия, 95%, как говорят врачи, но этого, в общем-то, достаточно. Владимир, Для что -то того, чтобы на продолжать... это Решились и пошли. Это тоже такой непростой шаг. Вакцина была не испытана. Слушайте, это. Я, конечно, скажу по-дилетантски, но это та же вакцина от гриппа, ну, немножко другая. И если институт Гамалеи, одно из самых уважаемых в России лечебных научных учреждений, гарантирует безопасность, ну о чем говорить? Моя мать работала всю жизнь в Гамалеи, у нее там много и коллег, сейчас тоже их наверное, не осталось, или почти не осталось, но там у нее было много аспирантов и докторантов, поэтому я хорошо знаю, или знал, точнее, когда-то людей из этого института. Владыка, а как вы думаете, вот почему вот эти страхи? Я сейчас сидел, зачитывал комментарии из Ютьюба, то, что нам пишут зрители. А откуда возникают они? Почему так? Чего боятся-то? Ну, человеку свойственно бояться неизведанного, но, а может быть и старого его страшит. Вот вы знаете, у нас был Духовный собор в Скопчерском монастыре. Как раз один из вопросов был ситуация с ковидом. И стали обсуждать тему вот этих прививок. Я сам, ну так получилось, никогда не прививался от гриппа, например. Но тоже слышал всякое об этом. И у братья спрашивают, кто-нибудь вообще прививался? Делал прививки от гриппа. И выяснилось, что вроде бы никто не делал. И вдруг поднимает руку наш самый уважаемый старый схимник, Схиархим Андрит Никон. И говорит, а я каждый год делаю прививки от гриппа. И ни разу в течение 8 лет не болел. Ни простудными заболеваниями, ни гриппом. Это на нас, конечно, произвело впечатление, вот. поэтому, ну, ну, свойственно людям бояться. Ну что теперь сделать? Это будет всегда. Владика. От оспы. Знаем, какая была история, когда люди отказывались прививаться от оспы, старообрядцы отказывались делать прививки от оспы и огромное количество умер. Это ну, известная так, история. А, а вот э, эта болезнь, от которой нам приходится делать прививки, с которой нам приходится ну, как-то сейчас уживаться и выживать в момент э, эпидемии пандемии. С нами на связи руководитель э, лаборатории вот простите, если такое мудрое слово неправильно произнес, Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Львович Киселев. Сергей Львович, я вас приветствую. Да, добрый вечер. Вот у нас просто засыпан чат вопросами, которые я бы хотел вам переадресовать. Это, например, если бы все противники ношения масок, пишет Наталья, и вы акцинации знали, сколько за последние три недели в церковные синодники записанного представленных согласились бы носить не только маски, но и противогазы. Вот скажите, пожалуйста, маски, давайте с них начнем, и перчатки, они вообще хоть как-то защищают? Да. Маски и перчатки, любые меры предосторожности, предотвращение контактов, конечно, защищают. Почему защищает маска? Я приведу классический пример Луи Пастера, который показал, что саморазрождение жизни невозможно. Он поставил две бутылочки с питательной средой, и одна бутылочка была открыта, так что бактерии могли падать сверху. Да? А у другой вход бутылочки был закрыт, повернут, грубо говоря, вбок. Угу. И там жизнь не самозародилась. То есть если мы предотвращаем, преграждаем, ставим барьер, это может быть экран пластиковый, который стоит, у вируса ног нет, он не может задержать за поворот. То, что напрямую с чем-то не попало в наши дыхательные пути, в рот, в глаза, не может нас инфицировать. Маски, перчатки, промывание рук, мытье рук, да, спасает. Следующий вопрос. Вакцина. 70% людей по опросам некоторых политических партий не доверяют вакцине. И я думаю, что эти цифры поддельные. я думаю, что не доверяют гораздо больше, процентов 90 людей, которые не готовы себе делать прививку. Вот скажите, вот «Спутник В» и там другие вакцины, что в Америке, что в Великобритании, они вообще рабочие или нет, или мы пока не знаем и не понимаем этого? Ну, на самом деле, э, насколько я знаю, в мире существует, одобренная государством, только одна вакцина. Это спутник 5 или спутник В, я уж не знаю, как там он правильно называется. Больше э, пока в мире нигде э, государством одобренных вакцин не существует. Но я могу сказать, что у нас, например, государством одобренное время – Декретное время, декретный календарь, на самом деле это один из способов демонстрации, конечно же, эффективности, в том числе эффективного управления государством. Это, например, сделать декретную вакцину. Вот как сделана декретная вакцина «Спутник-5», «В», там я не знаю, как ее называть. Эффективность этой, то есть на самом деле, как кандидат вакцинный, она есть. Так же, как и в мире, когда пишут о вакцинах, говорят, есть кандидат на вакцину. Потому что еще ни для одного кандидата на вакцины в мире не показано, даже в доклинических исследованиях, что проведение инъекции защищает человека от инфекции коронавирусом, и предотвращает последствия коронавирусом, Это нигде в мире, в том числе и в Российской Федерации, публично, воды не Речь идет не наказано. А, про а, чипирование, о том, что есть задумка и план у Билла Гейтса а, взять и людей всех накачать вот этими чипами, чтобы дальше как-то отслеживать количество людей, которые живут на планете. Насколько это правда? Потому что... Но люди переживают. Я, ну, не, не, время, время не будем тратить. А, э, я к этому всему отношусь, э, ну, очень мягко говоря, крайне скептически. Это домыслы, которые нуждаются либо в очень жестких доказательствах, принципиальных доказательствах, перед людьми ставят альтернативу, или вы э, так сказать, действуете, как мы говорим, не получаете вакцину и подвергаете вреду, вре, э, наносите вред своему здоровью, берут огромную ответственность на себя люди. Но для этого надо не голословные утверждения, а самые серьезные доказательства. У нас национальная вакцина, российская вакцина к Белу Гейтсу никакого отношения не имеющая. Э, напридумывать всякого бреда можно сколько угодно. От ветра головы свои, как говорил патриарх Алексей. Доказательства, пожалуйста. Если они есть, то тогда их будем обсуждать. Если их нет, то это все уровень сплетен. Но эти сплетни очень близки к сердцу, к сожалению, немалого количества людей. И они этим начинают жить. Это печально. Но. Вот это чипирование, оно имеет какое-то отношение к печати антихриста, о которой написано. Вы слушаете, вы слушаете, ну слушайте, ну успокойте, ну скучно все это обсуждать. Возьмите пока и почитайте. Что там написано? Mm -hmm. Я, Владык, просто отражаю то, что нам пишут. В конечности можно жевать эту, жевать эту желачку. Владыка, я просто. Если... Ну, Отражаю то, что пишут нам в комментариях, передаю вам такие сложные темы. Да не сложная эта тема. Есть апокалипсис, где точно сказано о том, что будет сопровождать последние времена и период угасания человечества. И принятия э, действительно антихриста, противо Христа. Надо почитать просто. Это долго об этом рассказывал. В кажд... в... Об этом много говорилось. В любом поколении, в каждом поколении есть механизм по пришествию Антихриста. Есть этот механизм. Они, они зарождаются и потом отмирают. Когда-нибудь они не отомрут. И эти механизмы начнут действовать. Но для этого должно многое произойти. Для того, чтобы узнать, что должно произойти, надо читать апокалипсис. Ну, апокалипсис – священное писание святых отцов. Mm -hmm. Владыка, я вам хочу переадресовать сообщение от Юлии Баевой. Владыка, вы берете огромную ответственность, благословляя на вакцину. Вдруг это та самая печать? Что вы Богу скажете? Юлия... Я беру ответственность за себя, зная, что это никакая не печать. А вы берете ответственность знать времена и сроки, которые Господь уготовил во власти Своей. А в Священном Писании сказано, не ваше дело знать времена и сроки. Это всего лишь вакцина. Кто хочет, может этой вакциной воспользоваться для того, чтобы нормально действовать, ездить по приходам, работать, общаться с людьми. Кто не хочет, кто считает, что это печать Антихриста, ну, вольному воля, речи об этом нет. Чипирование еще раз. Никто не исключает, что с помощью чипирования может наступить контроль над человечеством. Никто этого не исключает. Начиная от ННН, и заканчивая современными и будущими читами. Но сказать, что именно это будет механизм пришествия Антихриста, тоже не может никто. Эти механизмы появляются в каждом поколении. И недаром апостолы еще говорили об Антихристе, который вот уже в их время пришел на Землю. Утверждать о том, что именно сейчас и здесь это происходит – это еще раз повторю, противоречить тому, что сказано в Священном Писании. Не наше, не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Господь во власть своей. Если кто-то дерзает говорить, нет, Священное Писание не право, наше дело знать времена и сроки. Ну, с такими людьми, наверное, не так легко вести разговор. И чипирование, и надзор над людьми, которые уже сейчас осуществляется, Причем так, что мы даже себе представить не можем. Все это существует. Ну и что дальше? Чего бояться православному человеку, кроме греха? Какое это отношение имеет к греху? Святые отцы говорили, не бойтесь ничего, кроме греха. А мы начинаем противоречить. Нет а мы будем бояться и того, что за нами следят. Ну и пускай следят. Ну какие проблемы? Что нам скрывать, если за нами смотрят и ангелы, и сам Господь? За нами смотрят и падшие духи. Ну смотрят еще и люди. Ну дальше что? Я, честно говоря, просто не вижу, не вижу, не вижу здесь, э -э чего люди так паникуют по этому поводу. За вами уже смотрят, уже смотрят день и ночь. И за мной, и за вами. Ну, дальше что? Но этот, э, этот присмотр совершенствуется и будет совершенствоваться до бесконечности. Если нам э, при, э, поставлена будет альтернатива или хлеб, или Христос, или э, ставьте на руку печать, без которой вы не купите и не продадите ничего, и отрекайтесь от Христа – ну, конечно же, христианин на это не пойдет, на отречение. Ну, вот и все. Руославный портал «Вера». Спас продажный, хватит бояться ковида. Люди, ковид – это раздутая ересь. Вы боитесь читать мои сообщения, тут идет, ведь, Господу, лучше знать, надо болеть или нет. Мне меня, конечно, вот вопрос к автору этих сообщений. Вы когда заболеете, Мне, уж простите меня, будет интересно на вас посмотреть, когда лежишь. А пульс а кислород 89 у тебя, и дышать не можешь. И дышишь только через руки. Вот вы знаете, вот вы знаете я еще добавлю. Я недавно разговаривал с Вадыкой Дионисием, с нашими правдилами, да? с митрополитом. Ну и в то же время сказал, не называя, конечно, имен, сказал, что и у нас в епархии есть так называемые ковид-диссиденты, которые отрицают, что существует вообще этот ковид, что это опасная болезнь. Это все надумано, это все трусы и прочее. И Владыка Митрополит мне спокойно сказал, Владыка, а вы присылайте их ко мне. И мы их э, оденем в э, противочумный этот костюм, который защищает от инфекции, и отправим причищать больных ковидом в реанимацию. Они будут в безопасности. Вот просто они посмотрят, какие страдания испытывают эти несчастные люди. В том числе и те, которые говорили о том, что ковида не существует, и вот сейчас находятся в реанимации на ИВЛ и прочее. Это, говорит, просто нечеловеческие страдания. Невозможно на это смотреть. Не надо трусить, не надо подать в панику, надо принимать все как волю Божию. И это правда. Но заниматься провокациями бесовскими и кормить людей, этой отвратительной ложью, провокационной, что ничего этого не существует, и не бойтесь, все в порядке, нет, это, это, это неправильно. Человек должен по заповедям святых отцов бережно относиться к своему здоровью. А те, кто говорит противоположное, противоречат сознательно святым отцам. И как нам к ним относиться? С пониманием или толерантным? Не будем мы относиться к ним толерантным. Мы будем говорить, это противники цветоотического учения. Владыка, вот сейчас тоже в подтверждение ваших слов, нас сейчас смотрят мои родители, которые лежат в больнице, в красной зоне. И тут тоже, как каждая секунда, это борьба за жизнь. И вот когда все это читаешь, откат, откатываешься туда, думаешь, вот как вот там, вот мама, как ты там, вот как вы там сейчас находитесь. И, конечно, же, наверное, какая-то злость даже берет. От того, что люди не понимают, к чему они толкнут. Ну ладно, вы не заболеете, но вы другого можете заразить. Это вот это самое страшное. Я тоже ходил, у меня тоже, я тоже относился к этому как, ну мягко говоря, легкомысленно. А когда заболел сам, я уже потом понял, что я не хочу никого другого заразить. Поэтому... Вообще, вот а да можно как-то их переубедить? Никому заразить. И никому не попустить эти страдания и не стать невольными убийцами. Вот что стоит сейчас на кону, и вот эти вот наши дорогие, так сказать, смельчаки, так называемые, которые никакие не смельчаки, а просто наслушавшиеся бисовских э, мыслей, эти люди э, говорят о том, что нет, они играют, как вы знаете, в рулетку с пистолетом, только не своей жизнью, а жизнью других. Ужасно, ужасно просто даже слышать такое. Вот у нас спрашивают вот ладыка. У нас умер отец Вассиан. Неделю всего приболел. Он, кстати, скептически относился, но ничего, потом он послушный был, так сказать. При, при всем при том, он послушно выполнял все указания относительно всех санитарных, норм. но все равно заразился. Злой вирус, он нападает на всех. И что? Первый день мы его положили, он почувствовал, первого числа он почувствовал себя плохо. Положили его в изолятор. На третий день увеличилась температура, кислорода все меньше и меньше. Мы его отправили в больницу. Там стало хуже. В реанимацию. И сегодня рано утром в 7 часа он скончался. 49 лет. И что мне сказать, что этого не было? Сказать, что это фантом какой? Ну что за безответственные и недобрые люди, и милосердные. Вот у нас спрашивают, Владыка, РПЦ участвует в программе по вакцинации? Я не знаю, мы ни в какой программе не участвуем. Мы же ничего не пропагандируем, да? Я не знаю, кто участвует. В программе по вакцинации участвует государство и Министерство здравоохранения. А если кому-то хочется злословить русскую православную церковь, святую русскую православную церковь, и выступать вот с подобными э, кощунственными, потому что во зло э, они хотят обратить свой вопрос э, э, в, дискрими, в дискредитацию русской церкви. Но это на вашей совести, братья. Еще очень интересное вашей... сообщение к нам пришло, я у Владыки зачитывал, а теперь хочу вам прочесть, Сергей Ильич. Игорь Александрович. Добровольно вакцинированный человек пускает в свой организм механизм слежения. Я, честно говоря, просто не знаю, верно ли это, правда ли, что эта цитата принадлежит епископу Маркелу или нет. Поэтому мы оставим это за скобками. Но правда ли, что могут вживить какой-то чип, какой-то механизм для слежения через прививку и вакцину? Ну, вы знаете, на самом деле мы все сегодня живем с чипом в кармане. Кто в нагрудном, кто в заднем кармане. И не расстаемся с этим чипом. Мы все окружены чипами в виде средств массовой информации, телефонов, микрофонов. Всего. То есть на самом деле... А Вот это вот, я бы сказал, извращение, еще запуск чипа вовнутрь, уже совершенно излишен. Этот чип у нас давно уже, его не надо пускать вовнутрь. Он существует снаружи, и он уже владеет нами. И вот эти какие-то микроскопические, ну это просто нерентабельно, честно говоря. Когда мы и так уже все чипированы, телефонами, телевизорами. Средствами массовой информации. Сергей Львович, еще комментарий из чата. Антон пишет, сейчас его открою, что этот вирус, он рукотворный, что его разработали там некие спецслужбы и пустили в мир. Насколько это может быть правда, что вирус пустили сюда? И я скажу даже, давайте пойдем дальше. А для этого вот я предлагаю, можно, просто с моего экрана вывести... Это известная актриса Мария Шукшина. И примерно вот такие настроения царят в обществе. В ближайшем будущем, буквально после, на выходе из пандемии, я так понимаю, мы уже с вами будем не людьми, а ходячими файлами. И если примут этот закон вот, о едином регистре, едином информационном регистре, о котором мы сейчас с вами говорим, ходячими файлами с одним номером, с одним единым. Понимаете, раньше до того были, у нас много было номеров, у нас было, поскольку много документов было, а теперь, значит, сделают один единый номер. И вот как я вот успела услышать кусочек вот юриста, замечательно говорила вот юрист о том, что исходя вот из этого законопроекта главенствующая роль теперь будет принадлежать номеру, а фамилия, имя, отчество, оно становится как бы разновидностью? Остановимся. <Patriot> Это она выступала на онлайн-митинге с общества Иван Чай. Сергей Львович, вот то, что вирус пустили специально для того, чтобы поработить человечество, надеть маски, там, ну, те же вести чипы протолкнуть вот эти вот все законы для слежения, чтобы человек был под колпаком, под колпаком такой орыл, чтобы у нас тут устроился. Насколько это правда? Насколько это ну, возможно? А, на мой взгляд, а, это стопроцентная правда, а, потому что природа, в которой живет человек, природа бактерий, природа вирусов, она произвела угу. а, вот это средство для того, чтобы ну, как бы человек знал свое место на Земле, чтобы не зазнавался. Ведь на самом деле это, мы живем в мире вирусов и микробов, и вообще на планете Земля. Планета Земля не принадлежит нам. Мы лишь одна маленькая частица, причем нас там какие-то жал, жалкие 7,5 миллиардов, а если сравнить это с миром насекомых, то надо прибавить еще пару нулей. А, то есть они гораздо, а, так сказать, более значительное царство. А, поэтому в этом плане, да, создатель был, и создатель этого природа. Природа, конец который, которая является самым мощным творцом, которая создает большое разнообразие всего того, что а, существует. А, что же касается а, какого-то... Вреда, пользы. Вы знаете, природа, когда создает, когда создает генетическое разнообразие, вариации, она не ищет вреда или пользы. Это мы интерпретируем уже ее действия. Типа, вот мы прошли, мы идем по улице, прошел дождь. Ой, плохо. А что плохо, что прошел дождь? Это прекрасно, потому что это дает жизнь. Ну да, мы намокли. И здесь та же самая ситуация. Ну да, кто-то заболел. Но на самом деле появление очередного вируса, который ставит очередные преграды для всех, которые необходимо решать, это путь к развитию к развитию любого mm -hmm. вида, в том числе и вида человека. Еще один очень интересный комментарий. Вы уж простите, я так, может быть, щепетильную тему э, подниму. Ник, не могу выговорить, но спрашивают, а правда, что от вакцины может наступить бесплодие, что она влияет на всю половую систему? Ну, я, во-первых, повторю, что вакцины на сегодняшний день действующие, проверенные, эффективные, не существуют. Поэтому, если э, спрашивает слушатель о вакцине э, от э, ковида, который сегодня могут предложить, то я не исключаю такие последствия. Они не испытаны в этом отношении. Мы не знаем даже об, ничего об их эффективности. Вот что самое ужасное. Негативные последствия чаще вы, выявляются э, гораздо позже, поскольку нужны э, более длительные исследования. Вот, например, сначала считалось, что COVID-19 действительно... Ну, нормальное инфицирование COVID-19 не влияет на течение беременности. Сначала. Uh -huh. Потому что сначала а, были люди, те, которые находились на последнем триместре и уже рожали. А теперь оказывается, что если во время зачатия а, как бы человек был инфицирован вирусом, то, в общем-то, гораздо сложнее ситуация. Но в мае месяце, и там в апреле месяце, в марте. Ну, не до того было. Мы просто имели тех, кто рожает. И на них уже это не сказывалось. Сейчас другая, другая ситуация меняется. Поэтому нужно время, нужна холодная голова и исследования, исследования, исследования. Причем исследования не закрытые. Не непонятные спутники, которые рождаются из небытия, а последовательные, открытые для всемирного сообщества данные, потому что мы одни не справимся с этим. Мы маленькая деревня сегодня, и только весь мир, всеобщие усилия могут справиться. Это пандемия, это то, что охватило всех, поэтому все должны быть открыты, безбарьерны по части научной информации и также технологических процессов. Сергей Леонидович, спасибо вам большое, что присоединились. Это было такое экстренное включение. Я вас благодарю за то, что все объяснили и поотвечали на вопросы.